Оговоримся сразу, что сделать достоверную имитацию стиля лофт в ванной комнате типовой квартиры довольно сложно. Дело в том, что площади 3,6 квадратных метров для этого недостаточно. Однако, если перенять некоторые черты, можно сделать ванную комнату изумительным дополнением общей стилистики у вашей квартиры, оформленной в стиле лофт. При оформлении ванной можно выделить два противоположных подхода. Первый – монохромный минимализм, предполагающий максимальное освобождение пространства. Второй – восприятие ванной как очень компактного и уютного помещения. Для того, чтобы максимально расширить пространство, лучше всего использовать монохромную гамму светлых холодных оттенков. Как правило, это светло-серый, белый или холодный бежевый. Для пола лучше использовать серую керамическую плитку или керамогранит светлых оттенков. Подшивная конструкция идеально подходит для встроенной в потолок подсветки. А что касается стен, то зашивка крупными пластиковыми панелями без рельефа, керамическая плитка, а штукатуривание с окраской – отличные варианты. При выборе обстановки для такой ванны лучше всего придерживаться принципов минимализма. Жестких требований к мебели нет, однако все вместе обязательно должно составлять единый ансамбль. И это, пожалуй, единственное требование, так как ванна, раковина и унитаз могут быть самых обычных и стандартных форм. Декор ванной комнаты. Как и любого другого помещения, оформленного в стиле лофт, должен быть минимальным. В основном это игра фактур. Лучше всего сделать встроенную потолочную подсветку, а основой декорирования могут стать различные бордюры и прочие мелкие элементы. Внесение декоративных элементов в других стилей также возможно. Итак, если вы любите стиль лофт, вы вполне можете внедрить его в собственной ванной комнате, воспользовавшись всеми советами.